В 1832 году математик Карл Гаусс и профессор физики Вильгельм Бебер создали систему, которая позволяла им поддерживать связь на расстоянии, пока они работали над своими экспериментами. Она соединяла обсерваторию с физической лабораторией. Они решили поистине важную задачу, которая была больше головоломкой. Как отправлять все буквы алфавита, используя лишь один контур или линию? В их системе использовался гальбанометр, так как они знали, что электрический ток, проходящий через кольцо, создает магнитное поле, направленное через центр петли и способное отклонять иголку. Но вместо простого отклонения иголки на расстоянии, их система использовала переключатель, который мог мгновенно менять направление тока. Это приводило к тому, что магнитное поле вокруг кольца переворачивалось, и иголка отклонялась влево или вправо, в зависимости от направления тока. Это давало им два различных сигнальных события, или два символа, правое или левое отклонение. Что более важно, они присвоили более короткие символы наиболее используемым буквам. Для A нужно было одно отклонение вправо, а для I одно влево. Менее часто используемым буквам были назначены более длинные коды. К примеру, для K нужно было три отклонения вправо. В то время скорость передачи была около 9 букв в минуту. Этот и все следующие подобные телеграфы имели исходные ограничения, и это была инженерная задача. Скорость передачи была низкая. Скорость передачи информации измерялась как число отклонений в минуту, которые могут быть с точностью переданы и получены. Если сигнальные события смешаются, то получатель запутается из-за дрожания что повлечет ошибки, так же как непрерывная игра на пианино приведет к тому, что ноты будут звучать вместе и станут нераспознаваемыми, если играть быстро. Но со временем скорость передачи информации постепенно улучшалась. Одним из улучшений было добавление небольшого постоянного магнита с внешней стороны кольца. Это помогало возвращать иголку обратно к нейтральному положению после каждого отклонения. Эти проекты привели к большому разнообразию игольчатых телеграфов, которые начали устанавливаться по всей Европе. Electric Telegraph Company была первой общедоступной телеграфной компанией. Она открылась в 1846 году, когда ее владельцы выкупили все ключевые патенты на игольчатые телеграфы, доступные в то время. Но скорость этих различных игольчатых телеграфов никогда не превышала примерно 60 букв в минуту, так как каждая иголка не могла показывать сигнал быстрее одного отклонения в секунду. Сначала компания брала деньги за каждое сообщение, которое могло содержать до 20 слов. Это около длины одного твита. И до 1848 года стоимость отправки одного сообщения из Лондона в Эдинбург составляла 16 шиллингов, что равнялось примерно недельному заработку, скажем, владельца магазина в те годы. Поэтому эта технология была изначально вне досягаемости для большинства простых людей. В Соединенных Штатах в увеличении прибыли из технологии телеграфа преуспел художник-портретист по имени Сэмюэль Морзе. Он поддерживал разработки игольчатых телеграфов в Европе. Но Морзе внес важный вклад, так как он сосредоточился на увеличении возможностей скорости передачи букв. И он покончил с иголками. В 1838 году он впервые подал заявку на патент, основанный на идее того, что электрический ток может либо течь, либо обрываться. И эти прерывания можно устраивать так, чтобы им придавалось значение. Хотя его проекты устройств для этих прерываний были слажены и включали в себя запутанную систему шестеренок, рычагов и электромагнитов. Однако его система была значительно упрощена после того, как он начал сотрудничество с Альфредом Вейлом. Был создан культовый элемент пользовательского интерфейса. Простой подпружиненный рычаг, или ключ, который управлялся нажатием пальца. На принимающей стороне также располагался подпружиненный рычаг, который прижимался и отпускался мощным электромагнитом. Для создания отличий, исходных с отклонением влево-вправо, изменялась продолжительность нажатия ключа или длительность импульса. Короткое зажатие переключателя было названо точкой. Точку можно представлять как простейшую единицу времени в коде Морзе. Зажатие переключателя в течение трех таких единиц обозначало тире. Отступы должны быть точными. Очень короткие, отчетливые промежутки между точками и тире в букве. Решает. Лунатики. И на этом были основаны отличия в их методе кодирования. Начинаем с изначальной точки или тире, левой или правой ветки, за которой потом идет еще одна точка или тире, и так далее. В этой схеме более короткие последовательности символов были выбраны для наиболее вероятных букв, основываясь на частоте их встречаемости, которую можно посчитать на основе книжных текстов. Эти буквы помещались на узлах, расположенных ближе к корню дерева, таких как точка, обозначающая i, или одиночная тире, обозначающая t. Ниже по дереву помещались все менее часто встречающиеся буквы. После каждой буквы эта система вставляла паузу длительностью в 3 единицы. Разделители между буквами в слове или группе тоже одинаковые, но более длинные. Важно понять, что значение этих сообщений переплетается с согласованием времени при их передаче. Вас не удивляет, что правильные отступы действительно настолько важны? Или они не более чем дополнительные улучшения? Хорошая штука, вроде аккуратного почерка. Если вы так подумали, то вы не правы, и я покажу почему. Точка к точке, тире к тире, они сходятся. Отличаются лишь отступы, которые дают различие между двумя словами. Чтобы отправить слово Paris, Париж, нам нужно сначала представить его как и отступ A, отступ R, отступ I, отступ, ай отступ, ай отступ. Скорость передачи в этой системе напрямую зависит от темпа передачи сигнала. В обучающих видео использовали музыкальные аналогии. Он отправлял типичное контрольное слово Paris. И вот что получилось. Каждый всплеск это точка или тире. Каждая выемка — отступ. Отличная отправка, единообразная и ритмичная. Вот образчик никудышной отправки. То же слово, перис, но посмотрите, какая разница. Неровные точки и тире, бессистемные отступы. Никакого единообразия, никакого ритма. Весьма удивительно, что простота ключевой системы делала ее намного более быстро, чем любые другие кнопки и рычаги, использовавшиеся в игольчатых телеграфах Европы. Скорость передачи подскочила до 135 букв в минуту, или даже выше у опытных связистов. 24 мая 1844 года была произведена первая успешная передача. Сообщение было следующее. «Вот что творит Бог». Вот что написали об этом на следующий день в газете нью York Tribune. «Чудо аннулирования пространства наконец-то совершено». Примите во внимание то, что тогда доставка 90% сообщений все еще осуществлялась верхом на лошади. Мгновенно эта технология стала наиважнейшей для успеха деятельности военных, газет, биржевых торговцев, борцов с преступностью. Любое дело, зависящее от информации, теперь зависело от телеграфа и азбуки Морзе. К 1900 году цены упали до 30 центов за сообщение, а пересылка возросла до более чем 63 200 тысяч сообщений в год. Как только люди начали использование системы, конечно, они стали искать пути для экономии денег. Появились популярные кодовые книги, которые сопоставляли отдельным словам целое предложение. Например, слово Меч могло на самом деле означать, пожалуйста, забронируйте для меня и моей семьи следующее жилое помещение. Это расстраивало телеграфные компании, потому что они были рады поощрять людей быть многословными. Больше букв означало больше прибыли. Стало ясно, что информация была гибким термином. Нужно было точное определение. Очевидный вопрос оставался без ответа. Если вы продаете передачу информации, неважно в какой системе, как вам нужно считать ее количество по-честному для всех? Количество букв как меру информации уже не хватало.